Казанский университет один из старейших и крупнейших вузов России, где сочетаются фундаментальные исследования и инновационной разработки, сохраняются традиции и развивается современная корпоративная культура университетского сообщества. Известно, что 27 июня в нашей стране отмечается Всероссийский день молодежи. Студенчество Казанского федерального университета является флагным молодежном движение республики и лидером в области молодежной политики России. Ежегодно мы становимся победителями многочисленных спортивных соревнований, конкурсов, проектов и фестивалей республиканского, всероссийского и международного уровней. В уходящем учебном году студенческие общественные организации и объединения и инициативные группы выиграли гранты на общую сумму более 11 миллионов рублей на реализацию своих идей в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. По итогам премии Студент года Республики Татарстан финалистами и победителями стали 64 представителя КФУ, что составило практически половину от общего количества финалистов и победителей. Победителем премии в номинации Гран-при был признан студент нашего университета Камалидин Бабахонов, который также достойно представил Альма-Матер на российском уровне и стал призером одноименной российской национальной премии. Сотрудники университета являются призерами Всероссийского конкурса профессионального мастерства сотрудников сферы молодежной политики. Наши спортсмены стали лучшими на Всероссийском финале клубного турнира АССК России и на Всероссийском чемпионате по чесболу. Мы стали победителями проекта «Мы помним» и Всероссийского конкурса «Растим патриотов России. Живем и помним». На фестивале «День первокурсника» Казанский федеральный университет в очередной раз подтвердил свое лидерство в студенческом творчестве и вошел в платиновую тройку вузов города Казани, а творческие коллективы стали победителями и призерами фестиваля «Студенческая весна онлайн» в различных номинациях. Всего за 2019-2020 учебный год было организовано и проведено более 500 мероприятий в области творчества, спорта, волонтерства, патриотики и общественной деятельности – объединивших порядка 20 тысяч студентов университета и способствующих сохранению преемственности и традиций нашей «Альма-Матер». На базе КФУ были реализованы такие крупные республиканские и всероссийские проекты, как «Всероссийский диктант по английскому языку», посвященный творчеству Льва Толстого, который написали порядка 19 тысяч участников из 54 регионов России. Форум студенческого профсоюзного движения Республики Татарстан «Проф.Экспо». Всероссийский чемпионат по Чизболу, приуроченный к 215-летию со дня основания Казанского университета. Всероссийский конкурс на знание иностранных языков «Полиглот» и другие. Эти и многие другие мероприятия способствуют развитию молодежной политики в стенах университета и раскрытию потенциала студентов, объединяя их в одно молодежное университетское сообщество. Молодость для нас – это пора неожиданных событий и ярких свершений. Это время для новых знаний и профессионального развития. Время научных открытий и прорывных проектов. Время смелых идей и нестандартных решений. Время для творческого энтузиазма и свежих форм в искусстве. Это время для преодоления упорства и спортивных побед. Время для открытых сердец и помощи тем, кто рядом. И сегодня мы хотели бы поздравить от лица всех обучающихся Казанского университета, нашего ректора, наших старших наставников и родной альмаматор с наступающим Днем молодежи. Мы благодарим вас, уважаемый Ильшат Равкатвич, за всестороннюю поддержку всего нашего студенчества. Желаем вам здоровья, неиссякаемой энергии и новых идей на благо нашего любимого университета. Вместе только вперед! К новым победам!